Мы с вами приехали в отель Риксас, который также находится в Кургаде. так что это один, наверное, сегодняшний из самых премиальных и, наверное, высоких в цене отелей. Но сейчас мы с вами посмотрим, за что здесь стоит заплатить эти деньги. Ну, во-первых, друзья, это сервис, персональный подход, к вам сразу подходят, разговаривают, провожают и так далее. То есть, ну, плюс, конечно, ремонт, дизайн, это тоже немаловажная часть. С вами поднялись панорама, это парк. Соответственно, с классным панорамным естественным видом. Можно посидеть как здесь внутри, так и соответственно на улице. здесь услуг даже есть например такая услуга как, как говорится прокат лошадей то есть, есть лошади здесь и можно с ними пофотографироваться покататься поплавать даже да вот даже такие здесь услуги есть поэтому невероятный отель и много чего интересного здесь есть Так, ну, как у нас все здесь выглядит, то есть у нас здесь есть ванна, отдельная комната для персонала или собака возьмете Большая, соответственно, гостиная с большим столом, вот такая гигантская, здесь можно классно разместиться Плюс, естественно, у вас есть свой персональный выход к бассейну, как вы поняли, И это еще не все, друзья У нас еще с вами есть спальня, вот такая, соответственно вот такой кабинет. Сразу переходящий а еще в одну спальню. Так что вот такое у нас крутое размещение. Ну, соответственно, душевая комната.